Весы порционные производителя масс серии МСЦ. Вес, вес от 20 грамм до 5 килограмм. Также бывает до 10 килограмм и до 25 килограмм. Так, съемная верхняя платформа. Уровень чтобы можно было выставлять ровно на столешнице электронный дисплей управление электромеханическое все работает обозначение кнопок написано в паспорте Паспорт идет в комплекте. Также можно подключить к кассовому модулю или к компьютеру.